сейчас в мире очень много людей тратят свои деньги на медикаменты и этим еще усугубляют свое здоровье. Есть другой путь, есть альтернатива, биологические добавки. Смотрите, я использую продукты, вот этот продукт для очищения нашего организма, кишечник, печень, почки, он очищает. Это функциональное питание, где есть витамины, минералы, аминокислоты, фитонутриенты, травы и другие продукты. Одной столовой ложки достаточно в день и организм наполнен всеми витаминами. А этот продукт, который дает энергию, энергия, вы будете всегда чувствовать здоровым, счастливым, жизнерадостным и полны энергии. Обратитесь ко мне, я вам дам более полную информацию об этих продуктах.